Привет, друзья! Перед пользователем стоит задача смоделировать в программе Бернина Квилтер простое панно и добавить в проект файл машинной вышивки, чтобы все было визуализировано. Для начала определим параметры будущего панно, указав количество квадратов и размер каждого квадрата. Кликаем иконку раскладка квилта и в открывшемся окне определяем размер. В моем случае это будет панно 5 на 4 квадратов, каждый квадрат по 5 дюймов. Плюс я добавлю бордюр по краю. Теперь зададим цветовые значения для каждого квадрата. Я воспользуюсь встроенными образцами ткани. Теперь пришла пора разместить вышивку. Кликаем левой клавишей мыши по иконке «Окно вышивки». В приложении Quilter появилось окно для размещения вышивки. И поверх приложения открылась программа, в которой появился новый документ. Вот в этот документ необходимо импортировать вышивку. Заходим в меню «Файл», «Вставить вышивку» и среди доступных файлов выбираем необходимый. Готово! Размещаем вышивку в нужном месте нашего проекта и жмем зафиксировать. Всем хорошего дня!